что произошел за последние 10 лет медленный антиконституционный переворот. Еще раз, сейчас опять же я гребу, тоже многие напишут, что он несет и так далее. Мы привыкли жить в парадигме, что у нас конституционное государство. Это антиконституционный режим, который подчинил все три ветви власти, а именно исполнительную, законодательную и судебную власть администрации Путина, Через ФСБ, через сбор компромата, через шантаж, через манипуляции с уголовными преследованиями и так далее. Мы имеем дело с самой настоящей хунтой. У нас есть не просто предположения или какие-то там э, измышления блогеров или оппозиционеров. У нас уже есть достаточно серьезная доказательная база. Э, за последние шесть месяцев э, Российскую Федерацию покинули целый ряд агентов ФСБ, покинули федеральные судьи там, с удостоверениями, с подписью Владимира Владимировича Путина, вот, которые дают подробные, последовательные показания о том, что, как, каким образом именно ФСБ починила себе судебную власть, как они обеспечили выписывание трафаретных решений, как за последние более чем 10 лет спецслужбы обеспечили вот вынесение беспрецедентных 99,5% обвинительных приговоров, полное практически отсутствие оправдательных приговоров, кроме тех, которые согласованы со спецслужбами. Каким именно образом ФСБ обеспечила себе огромное количество нелегитимных судебных решений, позволяющих вскрывать личную переписку, почты и так далее, и так далее, по сути дела, наделив ФСБ правами такой спецслужбы, которая выполняет все, что ей нужно в отношении собственных граждан. Ну а дальше с помощью уже подконтрольной судебной системы, которая просто оформляла нужные ФСБшникам решения, они перешли к вербовки и к подчинению себе законодательного собрания в виде депутатов и членов Софеда наводнили аппараты Госдумы и Софеда достаточно большим количеством вот так называемых помощников, которые являлись просто там теми, кто подсматривает, подслушивает, устанавливает жучки и взяли под контроль большую часть парламентариев и так далее. Но вот мы, и вот если мы понимаем, что в ФСБ лежат папки, и они контролируют всех на стадии э, и в судах, и в парламенте, но мы с вами действительно приходим к ситуации, что это самый настоящий антиконституционный переворот, где то же самое управление по защите конституционного строя ФСБ России, которое вообще-то на секундочку должно защищать демократический строй, оно соучаствовало в разгроме оппозиции, в фальсификации огромного количества уголовных дел. Мы видим, какое количество российских оппозиционеров и видных политиков сейчас сидят либо в СИЗО, либо в исправительных колониях, либо под домашним арестом, либо покинули территорию России. Они выдавили за последние 10 лет даже... Остатки оппозиции вообще как бы из-за политической жизни сведя это все лишь каким-то небольшим акциям протеста, а в парламенте нет никакой а, а, политической дискуссии. Но вот мы имеем с вами тоталитарный режим, диктатуру, а в Конституции написано все по-другому. Поэтому...